всем привет в дополнение к обзору по электробоксу это еще один вариант зарядного устройства для оптимальной зарядки подобного аккумулятора 12 вольтового 7 амперного можно использовать вот такое вот зарядное устройство в данном случае оно у меня универсальное, оно от 2 вольт до 24 то есть градации 2, 6, 12, 24 вольта. Называется он Antsman ALC S2-24A. Вот его характеристики можно посмотреть. С помощью данного блока аккумулятор разряжается достаточно быстро. <coughs> и если его не отключать от зарядки, то он будет поддерживать заряд аккумулятора на 100%. В течение всего времени. То есть аккумулятор будет всегда в боевой готовности. Потом лишь только отключили из розетки и поехали на охоту, на рыбалку и так далее. Его разъемы немного модернизировал, потому что крокодилы, которые идут уже в комплекте, они крайне неудобны, слишком большие. И между собой, когда использовал такой вот вход от 220 вольт от обычной розетки, да, грубо говоря, от обычной сети для зарядки. Они могут между собой перемыкаться, соответственно, идет замыкание. Вот. Поставил вот такие крокодилы, уменьшенная их версия. По сравнению с этими, да. И они достаточно плотно прилегают, захват делают. Можно использовать заряд напрямую. подключаем сеть то есть загорелся индикатор charge зарядка и автоматически определился вольтаж в данном случае 12 вольт ну так как они заряжены уже на максимум а при заряде используется ток трасс 8 вольта напряжение точнее так как они уже заряжены, то тут что-то говорить дополнительно уже бессмысленно. Вот. И также они могут заряжаться от разъема, который уже встроен в электробокс. Но ну, в данном уже случае лампочка частично погасла, так как аккумуляторы заряжены. И напряжение у нас на них 13,1 вольта. То есть как только начнет проседать напряжение, упадет до 98-99%. Зарядник автоматически включится и будет дозаряжать. Небольшое дополнение к обзору про электробокс. Поговорим о ценообразовании так как у некоторых у людей, заказчиков возникает вопрос по поводу цены на электробокс. Для некоторых он слишком дорогой, для некоторых он слишком дешевый. То есть я сейчас попытаюсь объяснить, что из чего складывается. То есть первое, из чего складывается начинает цена, это сам монтаж. То есть стоимость монтажа данного электробокса составляет 2000 рублей теперь что входит в эти две рублей то есть первое это естественно входит сама езда за комплектующими неважно где я их покупаю либо здесь какие-то я нахожу у нас в городе комплектующие то есть я еду за ними я трачу деньги на бензин я еду за ними я их ищу и это бывает не в одно место поездки и так далее. То есть это заказы с Москвы, с того же Китая, пресловутого. Но с Китая в основном заказывается тахометр. Потом объясню попозже почему. Вот. В эти деньги входит стоимость монтажа. Также в него входит вся внутренняя распайка, все внутренние провода, включая вот такой вот держатель предохранителя, включая длину кабеля 3,5 метра акустического, который стоит недешево, дешево 1 метр, нам порядка 60 рублей по-моему стоит здесь получается две пары кабеля соответственно разъем под зарядку от бытовой сети ну все клеммники ваго. собственно вот это касаемо с чего начинается стоимость далее почему именно эти комплектующие выбраны для монтажа а не какие нибудь вот я отобрал здесь немного а не какие нибудь такого плана вот такие кнопки да вот всякие разные объясняю это все кнопки они с подсветкой но подсветка работает только от 220 вольт то есть у меня их не так много но есть то есть желающим я могу поставить такие кнопки но подсветка работать на них не будет один товарищ задал мне вопрос оставьте мне такие кнопки я сам перепояю диоды объясняю вот я разобрал кнопку и показываю наглядно как устроен диод внутри то есть чтобы разобрать не повредив саму кнопку эту часть да, пластиковую поменять диод не получится то есть да вы ее разберете кнопку но заменить диод это будет большая проблема и разница между допустим вот этой кнопкой с подсветкой и вот этой без подсветки у них разница примерно там рублей по моему 15 по цене в магазине точно я не вспомню но что-то в районе того то есть кнопка с подсветкой она стоит приблизительно где-то рублей 60, ну, тире 70 кнопка без подсветки ну, в данном случае вот этого, да, она стоит там по-моему, рублей 50 то есть не такая существенная разница за подсветку, чтобы самим потом сидеть и пытаться чего-то там скалхозить то есть я считаю 15 рублей это не те деньги которые за которые вот вы потратите то время, да, вскрыв кнопку потом перепаяв диод ну, если получится, конечно, вскрыть ее аккуратно и также назад поставить, то есть в данном случае с этими кнопками так просто не получится. Во-первых, язычок начинает болтаться, а во-вторых, при монтаже ее обратно, да, вставки, то она будет с таким усилием нажиматься. Это касаемо вот этих кнопок более дешевых. А почему я на включение и выключение основные кнопки ставлю подобного типа? Ну, во-первых, они были влагозащищенные. А, Во-вторых, количество нажатий у них порядка там, 10 тысяч раз минимум до выхода ее из строя. То есть это надо сидеть. Ну, конечно, грубое слово напрашивается, но надо сидеть и клацать ее бесперерывно, я не знаю, в течение там полугода, чтобы там она сломалась. Это раз. Во-вторых, а, качество исполнения самой кнопки это два. В-третьих, это четырех контактный разъем это три в четвертых сам вид кнопки он более скажем так лицеприятен да чем вот такие хотя эти кнопки вполне тоже <coughs> хорошо это касаемо этих кнопок из-за того что они качественные из-за того из-за этого я их и ставлю в электробокс можно ставить вот такие то есть это обычный переключатель Просто с пылью влагозащитным колпачком идет сверху. Он также работает. И колпачки и без колпачка. И все нормально. Есть кнопки такого плана. По типу этих. То есть они стоят примерно вот эта же кнопка, по-моему, рублей 100 <coughs> я ее покупал. Или 120. Ну, в общем, что-то около того. Найти вот такие кнопки тоже крайне сложно, да? Как и вот эти вот. Но бывает появляется и под заказ они тоже не всегда есть позиция в доступе то есть там могут поставить заказ в режим ожидания из-за этого задерживается вообще все все комплектующие но в среднем там за неделю можно их притащить там заказать в москве и так далее <coughs> есть вот такие кнопки разные всякие да то есть они с подсветкой но они не были влагозащищенные то есть надо это понимать то есть есть вот такого формата кнопка я там делал небольшой обзор в фотографиях и выкладывал как светится подсветка можно посмотреть там по фотографиям то есть я показываю сами кнопки какие они то есть есть такая да грубая у нее также грубая подсветка вот такого плана мембранная кнопка есть тоже у нее небольшая подсветочка довольно оригинально выглядит в принципе нажимается все хорошо но ее цена я ее брал дороже, чем даже эти. По-моему, там что-то рублей 260 она стоит. Поэтому отказался от них. Но если кому нужен такой вариант, в принципе, можно поставить и его. Это касаемо кнопок. То есть здесь вопрос, я думаю, исчерпан. Почему я ставлю именно те кнопки, которые я считаю нужным? Потому что они качественные. Это самое важное в использовании электробокса. Его качество. По поводу розеток такого плана да спаренный там на 4 гнезда ну вот как стоит в боксе здесь нагляднее будет показать вот такого плана да одна парная розетка почему такие а, допустим не какой-нибудь вот такой вот акустический разъем да этот разъем будет стоит там рублей 50 70 то есть его можно также сюда поставить Будет выглядеть примерно вот так. Но, первое, он не того качества, что вот эти вот розетки. Второе, сюда естественно не, не залезет клемник. Точнее, не клемник, разъем вот этот банан. Ну он просто не предназначен для этого, надо понимать. Сюда просто придется отогнули, как колонки от проводов, от э музыкального центра. Отогнули, вставили, отпустили, зажалось. Да, такие тоже можно взять разъемы и поставить их либо дополнительно, либо вообще вместо вот этих вот розеток можно. Но, опять же, я выбираю качество и лучше пускай розетка это стоит там 200 рублей, да, 250, чем поставить вот это за там 50-70. Но в принципе работать тоже будет. Далее по поводу разъемов банан такого формата. Их есть там несколько разных видов. То есть есть вот как такого формата, да, они под пайку есть разъемы под винт, то есть Здесь легко все разбирается, здесь в этом случае придется отпаивать. Если эти разъемы, они там стоят, ну, один разъем порядка там рублей 40-50, ну, в отдельных случаях там где-то 60-70 есть, но разные цены. Эти стоят порядка, там, 30, по-моему, рублей, что ли. Около 30, точно не буду говорить, потому что я сейчас не вспомню, сколько именно они стоят. Это касаемо разъемов, то есть, ну, понятно, да? Касаемо индикатора отображения заряда. Да, в общем, вот он есть на электробоксе. Их тоже несколько вариантов э -э разных, есть откровенно дешевые, там выходят они где-то с доставкой, по-моему, рублей 180, но такой разъем уже был, возможно, я об этом говорил в, в каком-то из видео. И проработал он там вообще недолго, полчаса, по-моему. Там в паре вот мне попалось две такие детали. Почему, собственно, я и отказался вообще от вот этих низкопробников? Чтобы то, что вы закажете, служило вам долго, долго и долго. Ну, вычитаем аккумуляторы, потому что они не вечные, да? То есть, они имеют свойство терять свою емкость, и их в любом случае когда-то придется поменять. Но чтобы все остальное у вас работало исправно. Это самый важный был критерий вообще при создании электробокса. Касаемо прикуривателя. Ну, я уже говорил в каком-то из видео, что можно поставить от отечественной машины. И там же я говорил, почему я его не поставил. Прикуриватель однозначно стоит такой. По поводу разъемов USB я тоже говорил. Есть более дешевые. Можно поставить можно поставить на 1А на три ампера можно вообще не ставить но учитывая опять же качество этих разъемов я уже тоже об этом говорил просто повторяюсь уже что как они сделаны внутри и как сделаны разъемы более дешевле но отличается на порядок поэтому именно вот такие разъемы именно эти кнопки именно вот в таком виде они устанавливаются в электробокс и касаемо, соответственно, тоже этих разъемов. То есть мне товарищ один, который собирался заказывать, да, но его не устроило цена. Он говорит, очень-очень дорого. То есть 8,5 тысяч это для меня ну, большие деньги. Я согласен, как бы для всех это деньги. Это не 850 рублей отдать как бы но. Ну. Но здесь надо понимать, что идет.. Деньги идут не за какой-то ширпотреб, да, откровенного там, сделанного фуфла а вполне заприличные качественные запчасти и вещи. То есть, и был вопрос, почему сюда давайте пластиковый поставим разъем. Я говорю, ну хорошо, поставим и пластиковый. Я говорю, вы чуть-чуть подвинете, я говорю, вот верхний да, разъем, который вставляется сюда от мотора. Я говорю, у вас лопнет или сломается. Я говорю, и что тогда? Я говорю, вы на воде будете что-то перепаивать, сами там делать? Нет, я не буду. Ну, собственно, вот и ответ. Почему разъем используется металлический. И в моторе и на электробоксе В принципе вот. но по поводу комплектующих будет все равно выбор будут будет точнее возможность установки вот кнопок подобного плана то есть но соответственно будет характеристика описана до да, ко всем этим вещам еще хотел добавить но ну, по поводу отдельных комплектующих это светильники да вот, допустим там пятаки, такие вот эти вот 9 диодные двухватные 12 вольтовые диодные полоски вот такого формата тоже 12 вольтовые только на 28 диодов такие светильники кемпинговые 48 диодные но 5 вольтовые надо не забывать то есть если вы его подключите в 12 вольтовую розетку он просто у вас перегорит то есть это все позиции они указаны к заказу с электробоксом то есть не надо как бы ну, я не знаю как правильно сказать подменивать понятия да я не магазин который торгует этими комплектующими нет то есть я их приобретаю для вашего удобства чтобы вам не бегать не искать вот это все да или кому-то просто необходимо заказываем электробокс и необходимо там вот таких там два светильника таких там два таких такой вот вообще не нужен да то есть это соответственно комплектуется возможно вам они уже должны быть с проводкой полностью вот э, с силиконового кабеля да подготовленный с разъемами банан такого плана то есть чтобы вы уже ничего сами не паяли не мудрили там не колхозили чтобы все было в готовом виде то есть к вам приехал электробокс вы его там если по необходимости зарядили аккумуляторы, если там они будут в комплекте. Точнее, если будет заказ с аккумулятором в комплекте и все. То есть большинству необходимо уже готовое решение, а не что-то там доделывать, допиливать самим. Хотя, скорее всего, у нас натура такая, чтобы что-нибудь доделать, что-нибудь допилить. Но в данном случае предлагается готовое решение. То есть были вопросы, а давайте мне вообще без кнопок, просто корпус там, да, со всей разводкой. Нет, я так тоже не делаю. То есть делается уже все в комплексе. Можно отказаться, я там ранее уже говорил, да, от некоторых позиций, там, тахометр, там, аккумулятор, ну и так далее. Но вся его разводка, она выполняется в таком виде, в каком она есть. Единственное, что там, ну, возможно, конфигурация там изменения, да, там, с правой части перенести в левую разъемы usb и так далее потому что ну, об удобствах мы уже говорили в принципе <coughs> считаю дополнение к обзору завершенными то есть если все же у кого-то остались вопросы по поводу всего этого ну, пишите письма задавайте вопросы там на форме в разделе обсуждения я еще раз постараюсь как-то ответить но Делается это вот так, я за качество, а не за откровенное фуфло. Поэтому, соответственно, и цена из этого складывается соответствующая. И также по поводу оформления вообще всего, да, вот электробокса хотел добавить. То есть, естественно, наша фантазия никогда не ограничена и на достигнутом мы не останавливаемся. То есть, возможны разные вообще конфигурации. То есть э, сам бокс может быть другого типа но здесь мы ограничены выбором именно самого бокса да то есть если кому-то не нравится формат такого бокса он считается стандарт да по два аккумулятора то есть есть варианты немного другие но допустим они рыжего цвета у них там крышки все остальное рыжее, да они чуть чуть поуже немножко повыше то есть но ну, к сожалению нет возможности сейчас показать его уже нет, но я показал бы и вытянуть его где-то вот настолько. То есть был такой один ящик и вот захотелось именно в нем. Но в нем для себя лично я увидел неудобство. Это вот такие маленькие ограниченные крышечки. То есть там пришлось распихивать это все. Их всего две, два отсека. Пришлось распихивать влево, вправо. То есть неудобно получилось. Здесь как бы компоновка в одном месте удобно да. Одну крышку откинули, соответственно и пользуйтесь уже то там надо было раскрываться полностью если это делать в лодке в морсь то это крайне неудобно поэтому ну захотелось так захотелось значит так и по поводу тахометров сейчас еще появится немножко другой вариант он будет я уже говорил об этом то есть он скоро придет после нового года уже скорее всего такого же типа как вольтметр будет такой круглый я потом покажу. То есть, э, у него уже питание будет браться непосредственно с аккумуляторов. Ну, соответственно, у него также будет резервное питание от батареи 18650. На случай замены аккумуляторов, мы понимаем, да, что он может обнулиться, если у него сядет внутренняя батарея. То есть, у него будет два резервных питания. Это аккумуляторы. С них он будет брать основное питание. И резервное питание элемент 18650. То есть, когда мы отключаем аккумулятор, если учитывать тот момент, что в нем сядет батарейка в тахометре в новом типе, там тоже 3 стоит, как и в этих тахометрах, то при отключении с этого аккумулятора он может обнулиться. Чтобы этого не произошло, у нас в резервном питании будет выступать элемент 18650. Но те тахометры, они дорогие, поэтому возможно не каждый захочет их выбирать для установки в электробокс но как показала практика они качественные по сравнению с этими да, тахометрами здесь может быть проблемы с отображением цифр то есть они могут быть нечеткими тусклыми слишком контрастными то есть это уже все проходили как бы у людей были вопросы ну вот в общем, выбор будет в компоновке и так далее. Во всех этих моментах доделаться. Мне необходимо доделать соответствующий раздел. И можно будет выбирать. Все, всем пока. А теперь посмотрим, как освещают светильники подобного типа. То есть 9-диодные 12-вольтовые. Это на 48 диодов, то есть обычный кемпинговый фонарь. И, соответственно, диодная полоска, которая состоит из 28 диодов. Сейчас на примере покажу, как происходит освещение. Давайте выключаем свет. И включаем для начала кемпинговый светильник. То есть при высоте его в 2 метра, от пола освещает он вот таким вот образом то есть в данном случае он запитан сейчас от электробокса для избы тем более палатки его одного более чем достаточно плюс его в том что он светит очень ярко а минус его в том что он очень ну, не так сильно но расходует заряд батареи в принципе, на полноценный вечер и ночь его этого электробокса с его аккумуляторами хватит. Далее потом необходимо будет позарядить от лодочного мотора. Теперь давайте посмотрим, как светит 9-диодный 12-вольтовый светильник. Вот так освещает спаренный 9-диодный 12-вольтовый светильник. Два пяточка. Один теплый свет другой холодный то есть если закрыть холодный свет вот так освещает просто теплый свет также для избушки и палатки в принципе его более чем достаточно но если вам не нужно яркое освещение можно использовать два сразу тогда будет вот примерно вот такое освещение оно немного приглушение чем от кемпингового фонаря но тем не менее его в принципе достаточно закроем теперь теплый свет вот так вот светит холодный можно использовать комбинированно теплый холодный можно два теплых можно два холодных то есть ну тут на усмотрение также высота расстояние то же самое 2 метра теперь давайте посмотрим как светит диодная полоска из 28 диодов. А, потребление конкретно вот у этих пятаков, у каждого, у одного пятака 2 ватта всего лишь. То есть они очень экономные, что очень хорошо скажется на аккумуляторах. На их скажем так, длительности использования. А теперь давайте посмотрим, как светит диодная полоска из, 20, из 28 диодов. Вот так освещает диодная полоска. Очень ярко. Даже может быть немного ярче, чем кемпинговый светильник, но на одном уровне. И различие у них, у диодной полоски да, и кемпингового фонаря, то что у диодной полоски потребление примерно также же 2-4 ватта. То есть она очень, тоже экономно расходует заряд батареи. Вот таким макаром она освещает. Также ее одной хватит для избы. Тем более для палатки, ну смотря, конечно, какие размеры будут у палатки, для освещения, да? И также ее достаточно будет для освещения в лагере, грубо говоря, на улице. Вот так вот освещает диодная полоска. То есть, если их подключать параллельно две, то вместе месте освещения будет достаточно ярко. Может быть даже две, это будет лишнее, достаточно будет одной. Высота также 2 метра.